Здравствуйте дорогие друзья, вы на канале адвоката Анцупова Дмитрия и сегодня я хотел бы вам рассказать такую тему как расторжение брака без согласия второго супруга почему-то у наших граждан э, существует такое убеждение не у всех, но у многих что второй супруг, там муж или жена могут не дать развод то есть если, например, муж не дает развод то все, развод невозможен хочу вас заверить, что это абсолютно не так, и в этом видео я расскажу когда развод все-таки невозможен, а такое тоже бывает и как развестись вообще в случае, если одна из сторон против у нас по закону единственный случай, когда брак не может быть расторгнут если супруга против этого, опять-таки повторюсь супруга, это в том случае, если супруга беременна или у в семейной пары родился ребенок, которому не исполнилось один год. Именно в этом случае, если муж-супруг захочет развестись, а супруга будет против, суд вас не разведет. Соответственно, органы ЗАГС в том числе. Но если, например, супруга не против расторжения брака, суд вас разведет и в этом случае. Что касается всех остальных случаев, абсолютно без разницы, дают вам согласие на развод, не дают вам согласие на развод, у нас не крепостное право, вы можете развестись. То есть, если у пары нет несовершеннолетних детей, расторжение брака происходит в органах ЗАГС. Если одна из сторон по каким-то причинам не является в органы ЗАГС, это не является препятствием, это не означает, что вы будете с этим человеком жить дальше всю оставшуюся жизнь. Вы просто идете в мировой суд, подается заявление по месту регистрации ответчика, либо при определенных случаях оно может быть подано даже по месту регистрации истца, например, если у истца проживают малолетние дети. И мировой суд, независимо от того, хочет вторая сторона, не хочет, брак расторгает. Например, у меня как-то в практике была ситуация, что девушка не могла развестись, потому что супруг ей такого согласия не давал. И она почему-то была убеждена в том, что пока он на это не согласится, она расторгнуть брак не сможет. Не знаю, чем это вызвано. Может быть, он убедил ее в этом. Может быть, на основе популярных иностранных фильмов, потому что постоянно там это возникает, что я тебе развода не дам, развода от меня не получишь. Возможно, где-то за границей и действительно это условие является существенным. Но в нашей же стране это абсолютно не так. И для этой девушки было большое удивление, когда она пришла ко мне, и я рассказал ей о том, что она может развестись без каких-либо проблем, просто подав соответствующее заявление. Единственное, что может сделать вторая сторона, если она против расторжения брака, это затянуть данный процесс. То есть у нас по закону при расторжении брака суд может дать срок для примирения от одного месяца до трех. В большинстве случаев какой-то срок, месяц или полтора, если вторая сторона об этом просит, суд всегда дает. Акцентирую внимание, что вторая сторона, точнее одна из сторон, должна этот срок для примирения попросить. По своей инициативе суд его назначать не будет. Так вот. Если одна из сторон попросит, суд его даст. Соответственно, затянуть процесс расторжения брака таким образом можно. Второй способ, как можно затянуть, это подать апелляцию. То есть, несмотря на то, что мировой суд, если у нас нет иных споров, брак расторгает, и в принципе здесь вроде бы все очевидно, то есть как можно данное решение обжаловать. Это с точки зрения логики. Но процессуально на данное решение может быть подана апелляционная жалоба. Естественно, апелляционная инстанция оставит решение в силе, потому что если одна из сторон хочет развода, она его получит. Но затянуть таким образом срок можно. Соответственно, учитывайте все эти риски. Я надеюсь, эта информация была для вас полезна. То есть, знайте свои права. Так будет просто легче жить, потому что у нас так или иначе правовое государство. Если видео вам понравилось, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, колокольчики. До новых встреч!